всем привет дорогие друзья продолжаю выпускать обзоры по аирдропа который проходит на бирже EOBIT. убит кто не в курсе в аирдропе мы зарабатываем монету фаз выполняя простые задания данный токен можно будет продать в июне на старте торгов и получить прибыль у кого нет аккаунта ссылка будет на регистрацию в описании под видео для мобильных устройств используйте qr-код Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт, то есть подтверждать личность вам здесь не надо. Торговля криптовалютой Фиатом, вот вывод криптовалюты Фиата и другие функции этой биржи вам доступны без кис. Единственный мой вам совет, когда будете подключать 2ФА, сделайте скан QR-кода, а текстовую часть кода. Сохраните блокнот, уберите эти данные на флешку для восстановления доступа к аккаунту. Если слетит приложение, поменяли мобильный телефон, переустановили приложение 2FA, отсканировали свой QR-код или ввели вручную и продолжаем пользоваться своим аккаунтом. Первые два задания у нас регистрация «Телеграм-бот». Полное описание у каждого задания можно получить, нажав кнопку «Выполнить». На второй странице полная инструкция. Давайте пройдемся по Telegram-боту. Просто стартуем бота в Telegram. Дальше выбираем язык, указываем адрес почты, который использовали для регистрации аккаунта биржи. Нажимаем кнопку «Получить монеты». Бот в ответном посте вам выдаст код которые необходимо скопировать, ставить сюда. Нажать кнопку «Проверить» и «Получить». По остальным заданиям QR-код. Здесь у нас, по-моему, платят 900 монет за каждое выполненное задание 5 в день. Ничего сложного нет. Заходим в описание. Стартуем бота, в котором нажимаем «Получить QR-код». Для печати листовок. Свой QR-код распечатываем на листе формата а 4 и клеим в общественных местах на остановках, рекламных досках. После того как наклеили, делаем фотографию места размещения вашей листовки. Отправляем фотографию на сайт, по-моему, Print Screen. Дальше вам здесь дадут ссылку на вашу фотку которые необходимо скопировать и вставить сюда в ответы И нажимаем проверить получить. 5 листовок в день. Каждый день можно выполнять. Проверку пользователей. 12 в день выполняем. 100 монет за каждое проверенное задание другим участникам. Дальше. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг Снял два видео, ссылки в описании. Депозит нужно делать только в криптовалюте. Для вас выбрал монета Litecoin, Tron и Ripple с минимальными комиссиями. Депозит можно делать с кошелька Payr, отдельное видео в описании. И бирже Bybit, тоже в описании, ссылка на видео. Следующее у нас задание. Посты в Твиттере, Фейсбуке, у кого работает сеть. Размещайте. Текст поста вы найдете в описании. Вот он он. Еще один совет. Пишите еще что-то от себя в этот текст. Каждый день новый. Чтобы у вас одинаковые посты не были и социальная сеть не забанила вас за спам. После того как разместили пост, копируем ссылку на него, вставляем в ответ и нажимаем проверить получить. Снимайте обзоры по раздаче на бирже и обед для YouTube, TikTok, одно видео на две соцсети. Вот я снимал много видео для YouTube, отправлял их еще в TikTok, и большая часть у меня отклонена. Вчера было здесь три видео плюсовых одно засчитали не знаю с чем это связано видео у меня не заблокированы доступны, я их вижу ограничения доступны для всех но почему-то отклонялись поэтому задание это я не выполняю ВК выключен Да вот и на этом все а после регистрации и возможно кто еще не в курсе и выполнял задание здесь биржа попросит вас ä, подключить telegram бот новый который мониторит активность вашего аккаунта ничего страшного нет просто разрешите доступ в telegram боте когда будете торговать криптовалюты выводить криптовалюту или делать депозиты в этом будете просто будет отображаться информация что в вашем аккаунте совершен ввод вывод или были открыты ордера исполнены сделки просто как информатор дополнительный ссылка на регистрацию в описании для мобильных устройств QR-код легкая Регистрация за одну минуту. Подтверждать личность не нужно. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Скоро торги. Июнь. Плюс еще откроется фарминг, памп, что придаст ценность токена. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.